Здорово. Ну... Как ты? В первую очередь мне бы хотелось поздравить тебя и всех твоих родных и близких с Днем Победы, пожелать тебе самого приятного отдыха на все оставшиеся майские праздники. Ну а сегодня мы с тобой обсудим небольшое обновление, которое разработчики подвезли нам на Барвиху РП. И перед началом данного видеоролика я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. Ну а чтобы принять участие, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик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 основные сервера барвихи рп ну а также разработчики барвихи все-таки решили изменить а конкретно снизить цены в новом пасхальном обменнике яиц но в связи с дедос атаками которые вчера происходили на серверах данную обнову и изменение цен в обменнике пришлось перенести на сегодняшний день те кто вчера играл наверняка заметил наверняка столкнулся с данными проблемами вчера дико скакал пинг были различные краши и вылеты но к счастью уже сегодня все это дело исправили и сегодня мы с тобой на таки спокойно можем поиграть в наш любимый проект буквально сегодня утром разработчики в своем официальном телеграм-канале барвиха рядом опубликовали вот такой вот пост что на первом сервере барвиха РП уже доступно обновление в честь 9 мая нам добавили квест, а именно квестовую линию и поделили ее на четыре дня за выполнение каждого такого квеста мы будем получать с тобой неплохие призы а если мы не пропустим ни одного дня и выполним абсолютно все квесты то у нас будет возможность получить сразу несколько уникальных подарков. Призы будут выдаваться лишь за пройденные все квесты, соответственно не пропустив ни одного дня. Также были проведены некоторые доработки по фракциям, и было принято решение все-таки изменить наш пасхальный обменник. Немного позже в группе ВК и на данном телеграм-канале Барвихи будет пост с подробной информацией по всему этому поводу. Обновление на всех серверах появится чуть позже. Обменник будет открыт также на всех серверах одного после 17.00 по московскому времени короче говоря уже ближе к вечеру сегодня 9 мая мы с тобой ожидаем выход данного обновления абсолютно на всех серверах барвихи рп ну а также обновленного обменника пасхальных яиц какие цены в конечном итоге установят разработчики я честно говоря пока не знаю нам с тобой остается как всегда только ждать и надеяться на лучшее ну а что касается квестов я залетел сегодня на первый сервер барвихи создал себе твинка и хочу тебе сказать сразу очень интересную вещь. Данные квесты можно брать и выполнять, в принципе, уже на новом аккаунте, буквально с первого уровня. И самое интересное, что за выполнение сегодняшних квестов, квестов первого дня, мы с тобой будем получать в награду рулетку старт. И что-то мне подсказывает, что сегодня довольно много игроков пойдут создавать твинки и фармить эти бесплатные рулетки. Единственный минус в том, что для выполнения квестов первого дня, тебе необходимо будет получить права, так как тебе будут в какой-то момент выдавать Зеленый УАЗик, и на нем придется куда-то ехать. Не скажу, что с этих рулеток старт может выпасть что-то прям какое-то крутое, грандиозное, так как с добавлением последних рулеток мне перестало что-то интересное выпадать даже с рулеток General. Ну а старт, насколько ты знаешь, это самые бюджетные, самые дешевые рулетки, которые у нас доступны на сегодняшний день в донат меню. В любом случае, это очень здорово, что у недонатеров, у игроков, у которых нет такой возможности или желания, появилась возможность хоть как-то приобрести получить данные рулетки бесплатно, не считая конечно покупки их заверты в торговом центре у других игроков конечно же большинству с данных рулеток я уверен ничего толкового не выпадет но возможно единицам некоторым людям крайне повезет и они смогут забрать с этих рулеток что-то реально дорогое что-то реально интересное в любом случае как я тебе уже сказал самое главное что все это дело бесплатно мы просто с тобой проходим данные квесты с удовольствием и с интересом проводим свое свободное время а за это бонусом получаем какую-нибудь рулетку ну а за прохождение всех квестов за 4 дня я надеюсь разработчики нам также подгонят что-нибудь интересное какой-нибудь приз в качестве того же скина либо тематического аксессуара короче говоря ждем с тобой обновления на все сервера уже сегодня вечером и приступаем к прохождению данных квестов если тебе будет интересно как лично я сам прохожу данные квесты и какие призы в конечном итоге за них можно будет получить то конечно же отпиши мне об этом в комментариях ну а на этом как говорится у меня для тебя пока